Коллеги, всем привет. Меня зовут Тишкина Ольга. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Нойамирский Руслан. И мы здесь, чтобы пригласить вас на наш семинар по дентальной травматологии. И аутотрансплантации зубов. Этот блок будет также включен в наш семинар. Есть такое заблуждение, что травма зубов – это только для детских стоматологов. Но учитывая, что возрастной пик приходится примерно на 8-11 лет, Естественно, это постоянные зубы, и такие пациенты попадают и к и к врачам-реставраторам. Мы также не мыслим в свою команду без ортодонтов, поэтому на своем семинаре целый блок посвящен ортодонтии после травм. И в том числе для пациентов, у которых в анамнезе была травма, мы расскажем и о сроках, и об особенностях ортодонтического лечения у таких пациентов как обойти эти травмированные зубы, ведь многие боятся, будем говорить, трогать такие зубы. Также для эндодонтистов будет интересно услышать об особенностях эндодонтического лечения в зубах с несформированной верхушкой. Мы разберем все виды повреждений, и переломы, и вывихи, и особенно как действовать при полном вывихе, где буквально есть 20 золотых минут чтобы каждый из вас знал точно, что делать, уверенно себя вел в таких стрессовых ситуациях. Ведь эти пациенты чаще всего приходят вне записи, то есть достаточно экстренно. Плюс вашим управляющим и администраторам будет очень интересно узнать о том, как мы организовываем этот прием, как вся цепочка э, тех, кто контактирует с пациентами, действует, чтобы не терять драгоценное время. Мой блог будет интересен особенно хирургам. А, так как там будут а, трансплантации как в переднем отделе, так и в боковой группе зубов, я постараюсь в своем блоке показать все возможные варианты аутотрансплантации, где это применимо. А, будем, покажу, как можно закрыть а, перфорацию Гайморовой пазухи при помощи аутотрансплантации, как провести закрытый синус-лифтинг при помощи аутотрансплантации, аутотрансплантация в переднем отделе, использование молочных зубов для аутотрансплантации. Постараюсь рассказать все нюансы и то, на что мы можем рассчитывать при использовании данного метода. Постараюсь сделать так, чтобы вы не боялись это использовать и применяли свои практики. Я думаю, что наш семинар будет очень полезным, учитывая, что порядка 350 тысяч ежегодно в нашей стране возникает вот этих вот травм. И сейчас почти миллиардные неживущих людей имеют повреждение зубов, поэтому и острая травма, и состояние после травмы – это достаточно большой такой пул пациентов, которых вы можете, которым вы можете помочь.